править их нельзя, там угу. краска. он вставляется вот сюда, в верхнее гнездо, вот, вот там вот, видно, вот так вот, вот сюда, вот, здесь вот циферки на этой штуке, а как их менять? Вот эти вот полукольца снимаются, вот здесь у вас в комплекте есть, вот такая шрифт угу. и вот, точно так же ставите. Единственное, что там, вот как бы здесь сразу идет год, uh -huh. потом месяц, потом число, uh -huh. вот. а, Ну, просто число вы же каждый день будете менять последние две uh -huh. цифры, чтобы не менять полностью все. Uh -huh. То есть раз, там, 30 раз в месяц вы меняете две цифры, один раз в месяц uh -huh. четыре uh -huh. цифры и один раз в год все. Uh -huh. вот. Нужно поставить сюда и сюда симметрично, потому что он на одной упаковке печатает этим, на другой этим. Uh -huh. Нужно обязательно друг напротив друга, чтобы они были. Вот здесь комплект шлифта. Вот угу. И вот точно так же, как здесь, все сюда. Вот так вот он снимается. Вот они по одной отделяются. Как угу. бы раздвигаются, да? Да, да, да. Угу. Вот. вот так. То есть эти достаете, ставите те, которые вам нужны. Ту, дату, которую хотите. И потом вот этим также его на место. Вот эту металлическую часть. Чтобы во все дырочки попало. Вот так. Угу. И вот этой резинкой. Как бы она фиксирует uh -huh. это колечко. Вот так вот. Сюда там магнитик. Uh -huh. Вот так вот. Нужно воткнуть ее туда. Вот, вот В одном положении. Вот. Не влезает. Да? Значит вытащить. Перевернуть перед ногами. Вот так вот. Uh -huh. Чтобы вот эта резиночка полностью ну, торчала. Только вот эта красная штучка. Uh -huh. То есть это ближе к началу, это дальше. Если печатает через одну, значит просто поменьше сделать уже. Угу. Это просто задержка по времени. А, он там получает сигнал от мозгов машины и какое-то время ожидает и печатает. И, соответственно, сдвигает от начала упаковки до конца. Угу. Вот, сейчас включу, посмотрим.